Секунду, как oh, я буду платить за это? Хей, я могу здесь работать? Конечно, спасибо. Эй, hey, hey, это не моя проблема. ты уволен. Привет, ты можешь заткнуться?